И там, там, доб... И там, знаешь, что в этом добром месте <звучит> больше говна. А что с нашим? Да, это... Упал. <звучит> а, бля, <чё> ебал? Сочувствую. <звучит> Меня, меня, говорит, Валер зовут. Сказочный долбоёб Вот, сука, не хватило патронов. По Валер зовут. Подожди. Я школьника. <связывается> <связывается> <связывается> <Кто>? Где <детонатор? связывается> Говори где. Он. Все минус один. Ну хотя дым сдохнет Стой, сука! Стой, стой сука! Пап, не тот Кисе, пися, Дави его на... <свист> Куда он улетел? <свист> Пацаны, кому без <свист> <свист> Бесплатно Он отвечает О, тут, тут уже да. получил один секса а. тебе, понравилось? Тебе, да. тебе понравился секс? Живи, живи, живи Живи, вижу. Хорош. Ч ⁇ рт. Блять, они все принесли. Там... Модс. Минус у нас. МК. О, вон бежит сверху. Mm -hmm. Есть. Хорош, гады. Буду так, один остался. В общем, он сразу сдох. Он одна пыль. Видео подходит к концу. Да, я хотел вам сказать, что скоро выйдет видео на открывание уделено. 500 кейсов. Всем пока. <связывается> я слышу его. Не забывай... <связывается> <связывается> Подписываться на мой канал. Ставить лайки и жмакать. На